Всем привет! О жизни Тины Кароль, не сцены и работы, почти ничего не известно. Сама артистка признается, что после смерти мужа она стала закрытым человеком и практически без друзей. Безусловно, вокруг нее множество приятелей и коллег, но тем, кому она может открыть душу, буквально один-два. В интервью на YouTube-канале «Слава Плюс» Тина Каррель рассказала, что от смерти Евгения Агира она оправилась лишь недавно, а в работу погрузилась, потому что другого выхода не было. Певица осталась практически без денег. Это был период, который стал настоящей проверкой для нее. В интервью она рассказала, как жила после смерти любимого человека. У меня все равно был посттравматический синдром, и, может быть, я ожила полгода, год назад. Реально, знать путь и пройти – это разные вещи. Ты можешь догадываться, как мне было, но считай, что все было в тумане. Сколько нет Жени с 2013 года? Я всегда буду говорить об этом. Он мой человек, моя жизнь, судьба. Сегодня уже случился 2020 год. Какой бы активной я ни была, а активная я потому, что нам не за что было есть, жить и вообще существовать. Когда его не стало, все деньги были потрачены на лечение. Параллельно нас ограбили в ячейке банка. Это известный факт. У меня осталась трешка долларов, и все. Дальше кто ты? Сдаться? Но это не про нас, призналась Дина Карль. У меня многого нет. Нет покоя. Сердце не на месте, нет мужа. Именно того, которого я выбрала себе изначально. Друзей, чтобы помолчать, у меня единицы. А друзей, чтобы поговорить, все. Я не люблю сплетни. Не люблю обсуждать кого-то. Не люблю разбирать артистов. Рассуждает звезда. Преданные поклонники артистки желают Тине Кароль обрести гармонию и счастье в личной жизни. Также ждут от музыкальных новинок.